Всем привет! Магазин Мототек представляет квадроцикл Линхай Ямаха ТВ-700. Линхай Ямаха это никакая не лицензия, это попросту совместное производство. Ямаха с кем зря не будет сотрудничать и уж тем более не доверит использовать свое имя в названии бренда. Так что делайте выводы сами. Относиться к нему как к рядовому китайцу или поставить в ряд с более дорогими брендовыми вещами. Цена такого квадроцикла в пределах 8000 долларов. Команда Linha Ямаха приняла участие в марафоне Австралиан Сафари. И именно на этой 700-ке заняло четвертое место. Продолжительность вонки была 7 дней и расстояние более 3000 километров. Сразу бросается в глаза защита корпуса в базовой комплектации. Это цельная конструкция, связанная с рамой, багажниками и внушительным передним отбойником. Скажу о комплектации. Литые 12-дюймовые диски на 26-й трехслойной резине. Лебедка на 1400 кг с дистанционным управлением. Линзованная оптика, защита рук, спинка пассажира. Также в базе идет и фаркоп с 50 шаром. Среднюю фару можно легко снять, она крепится вот на таких клипсах в четырех местах. И поднести ее в недоступное место, либо же повесить, например, в палатке. Топливный бак в этом квадроцикле под сиденьем. Он на 16 литров, а зеленая горловина вынесена на левое крыло. Багажник расположен в задней части квадроцикла. Открывается ключом. Вот его вместительность. Кстати, в нем лежит пульт от лебедки. Закрывается, открывается очень легко. Перейдем к органам управления. Тут все просто и понятно. На левом пульте у нас указатель поворотов, сигнал, кнопка Override, снятие ограничения на задней передаче, дальний и ближний свет спереди стартер здесь управление лебедкой здесь у нас аварийная сигнализация на правом пульте как обычно 2вд 4вд переключатель и дефлог на приборной доске показывается все необходимое режим трансмиссии включенная передача Пробег, часы, скорость, температура двигателя, уровень топлива, обороты. Кнопка Check Engine. Селектор передач выведен на правую руку. И помимо стандартных положений, есть положение паркинг. В этом положении блокируются ведущие колеса, но не включается сцепление. Несмотря на свои внушительные размеры и вес в 365 кг, квадрик отлично ускоряется. Тягу ему обеспечивает 4 четырехклапанный 4-клапанный мотор объемом 700 кубических сантиметров с инжекторным впрыском и двойной системой охлаждения. Эта система пришла на серийные аппараты из спорта. Она не, не дает мотору перегреться даже в самую жестокую жару. Впечатляют также характеристики двигателя. Это 53 лошадиные силы и 58 ньютонов крутящего момента. 53 силы, это много по всем стандартам. Со всей этой мощностью отлично справляется клиноременный вариатор и раздатка с пониженной и повышенной передачей. Тяга на редуктора передается с помощью кардана. Задняя подвеска также независимая, но уже со стабилизатором поперечной устойчивости. И тормоза в этой модели стоят уже на двух колесах, и на правом, и на левом. Жесткость амортизатора также настраивается. Передний редуктор с блокируемым дифференциалом. За его подключение и блокировку отвечают не сервоприводы, а электромагнитные втягивающие. Это намного надежнее. Передняя подвеска полностью независимая на двухобразных рычагах. Видим нижний и верхний рычаг. Амортизатор с регулировкой жесткости и наклонен вперед. Это дает более лучшую управляемость и мягкость хода. Поведем этот квадроцикл и послушаем, как он работает. Благодаря инжекторному впрыску заводится он элементарно. Мотор работает ровно при любой температуре на улице. Сейчас мы его попробуем в деле.